Системы дистанционного обследования пациентов уже существует. В регионе, протяженность которого составляет сотни километров, без таких не обойтись. Новация петербургских конструкторов в технологии передачи данных. Схема изначально была опробована на атомных подводных лодках. Собранная датчиками информация передается сжатым радиофайлом. Вся операция занимает считанные секунды. Этот же принцип опробовали в гражданской версии кардиографа. Но тут обмен данными производится с помощью интернета. Единственное ограничение, которое мы сейчас видим, это отсутствие в некоторых регионах покрытия GSM-связи. Других ограничений нет. Даже там, где нет покрытия GSM-связи, есть в таких в таких прекрасных лечебных учреждениях интернет, оптоволокно проводит государство. Как уверяют производители, главная идея петербургских инженеров – использование так называемых «облачных технологий». Кардиограмма передается в виртуальную реальность, и там автоматическая система самостоятельно готовит первичное медицинское заключение. При малейшем подозрении на сердечный приступ появляется сигнал тревоги. Это видно по появлению желтого или красного огонька. Данные немедленно поступают к специалистам. Они и ставят диагноз. Раньше мы как говорили пациенту? Сняли мы вам кардиограмму, все хорошо, но носите в паспорте и это ваш второй паспорт сейчас носить не надо систему уже протестировали в областном кардиологическом диспансере она доказала свою эффективность был даже случай когда экстренную помощь оказали водителю пришедшему на обычный предрейсовый осмотр датчики безошибочно установили приближение сердечного приступа нет, и нет, человека удалось спасти высокое качество приема электрокардиограммы не от качества телефона сети Высокая ее информативность, качество съема и регистрации, она разная. Что-то вносится новое, что-то приводит к положительным качествам регистрации и расшифровки. Также она важна и не только для медицинских учреждений, но она, возможно, применима в домашних условиях. При производстве кардиографов конструкторы использовали так называемый принцип военной приемки. Приборы собраны с огромным запасом прочности, они не боятся мороза и жары и даже падения с двухметровой высоты. Очень важное качество для работы в отдаленных местах. Как пример, систему уже используют в Тоснинском районе, а это два десятка медпунктов. Сегодня задача стоит, чтобы все амбулатории, ФАПы, они были подключены к системе интернета, и они были укомплектованы этими кардиографами. Безусловно, то есть, опять же, сегодня не представляется, да, как пациент, который обратился или к фельдшеру, или к врачу-терапевту, что ему не было сделано электрокардиограмма. И чтобы не сроки ожидания заключения не носило характер Нескольких дней. Система уже готовы использовать, например, в Финляндии, но самую главную деталь – чип в любом случае будут производить в Петербурге. И у медиков России всегда преимущество перед заграничными покупателями. Леонид Апанасов, Сергей Эйслер, Виктор Ларичев, Вести, Ленинградская область.